Рахим, Дорогие зрители, мы продолжаем изучение правописания арабских букв. Теперь мы э, напишем "брат" на арабском. Мой брат на арабском будет э, "ахи". Мой брат "ахи". Давайте начнем все сначала. Нам нужны буквы алиф, а, потом буква ха и буква я. Чтобы мы написали слово Ахей, Алиф, вот первая буква СХ не соединяется. Здесь не нужно особых правил. Все оставляем как есть. Потом мы должны стирать. Вот для того, чтобы соединять Х и Я, мы стираем нижнюю часть буквы Х. Хорошо. А теперь соединяем их, удлиняя вот эти концы. Еще раз поаккуратнее. Вот так. Все. Вот как пишется э, слово «ахи». Вальхамдулиллах.